Добрый день! Сегодня мы будем готовить необычный малазийский острый соус самбал. Соуса самбал очень-очень много. Этот соус очень распространен во всех странах мира. И очень много всевозможных рецептов. Один из этих рецептов я сегодня вам покажу. Наиболее известные два соуса это самбал улег и самбал баяк. Но мы будем с вами делать соус самбал. Это вот такой вот соус. Смотрите, он Ярко-оранжевого цвета, очень насыщенный с необычным вкусом. Приготовьте такой соус, и он обязательно вам понравится. Для нашего соуса понадобится 200 грамм нарезанного перца. У меня будут перцы хабанера, 7 поды и надо. Острота перцев от 350 тысяч. 3 столовые ложки растительного масла 3 столовые ложки сахара 1 4 стакана рисового уксуса 450 грамм томатного соуса 2 головки чеснока и самый главный ингредиент это рыбный соус рыбного соуса нам нужно будет 1 столовая ложка В кастрюлю наливаем Немного растительного масла, когда масло разогреется. Засыпаем чеснок и обжариваем в течение одной минуты. Главное, чтобы он отдал нам запах. Запах и аромат. Не надо сильно пережаривать его. Слегка обжариваем. После чего добавим сюда перец. Я обжарил чеснок. Теперь добавляем водички сюда. Добавляем водичку и высыпаем сюда перец. Я все пропорции увеличил несколько раз, так что у меня перца будет гораздо больше, чем в рецепте. еще воды и это все прокипятим в течение 10 минут вот семечками насыпа и добавляем еще немножко водички высыпаем сюда сахар и томатный соус томата соуса можете лить на свое усмотрение если кто-то не очень любит чтобы был Вкус томата. Так, все, перемешиваем хорошенько и будем сейчас варить его в течение 10 минут. Кипит наш соус. До кончания еще осталось 5 минут. Наш соус закончил вариться, 10 минут прошло. Теперь оставляем соус, чтобы он остыл. Дальше мы загрузим его в блендер и измельчим. Соус наш остыл. Теперь загружаем его в блендер для измельчения. Водички можете брать чуть меньше. С таким учетом, чтобы консистенция получилась не очень жидкая, а погуще. Вот, ложил, а теперь добавляю немножко воды. Так. Сейчас измельчим. И снова поставим на огонь, доведем до кипения и поварим еще 5 минут. А теперь измельчаем. Все, измельчили. Вот у меня получилась вот такая вот консистенция. Смотрите, густая какая. Красавец. Цвет просто бесподобный. Смотрите какой. густота теперь нам осталось только его поставить на огонь и довести до кипения и пять минут проварить после чего разорем по стерилизованным бутылкам и такой соус будет храниться в пределах 5 месяцев за минуту до окончания варки добавляем уксус наш секретный ингредиент рыбный соус рыбный соус придаст просто супер аромат и супер вкус это самый основной ингредиент без которого этот соус не получится вот еще пускай минутку покипит и мы разольем его по бутылкам я разлил соус по бутылкам укупорил их теперь это. Соус можно хранить в холодильнике. Этот соус предназначен для рыбы, для морепродуктов. Очень вкусный, очень насыщенный. Вкус у него, ароматный. Приготовьте такой соус у себя дома. Я надеюсь, он вам очень-очень понравится. Для рыбы, для морепродуктов он просто незаменимый. Если вы хотите приобрести этот соус, можете купить его у нас. Ссылочка на каталоге семян, каталоги соусов вы найдете под этим видео. В верхней строке комментариев там есть каталоги острова перца, каталоги томатов и каталоги острова соуса. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.